Вообще говоря, есть достаточно распространенная такая тема, с которой я столкнулся еще вне всяких там своих знакомств конкретно с этой книгой. Вот, заключается она в том, что большинство людей, когда они ну как-то вовлекаются и погружаются в тему близости, как правило, их разрывает между двумя крайностями. Да, такой, полярность такая появляется, это такая настолько стандартная динамика в любых отношениях, что, в общем, любому человеку можно рассказать, и он без сомнения узнает, что у него что-то подобное происходит. То есть, с одной стороны, есть такой миф, который культивируется в разных культурах, что, ну, типа люди – это такие половинки друг друга, что они должны быть чем-то единым, что они должны быть вместе, чем-то одним, и вообще, ну, как-то, в общем, действовать синхронно всегда и везде. И по этому поводу у людей очень много фантазий. Вот по этому поводу, кстати, есть очень интересная история. Был такой не очень известный довоенный психиатр немецкий по фамилии Кайзер, который в одной из своих там работ, посвященной теме эмоционального слияния, описывал такой случай, который он пережил, когда был совсем маленьким мальчиком. Вот, А случай был такой. Они с родителями пошли на каток, где было представление парного фигурного катания, то есть где катались пары, да, там мальчик-девочка, ну и, соответственно, все смотрели как завороженные вот на то, как там какая-то пара выписывает какие-то там что-то такое делает на льду. А ему почему-то вдруг стало интересно смотреть не на каток, то есть не на катающуюся пару, а на людей, которые на все это смотрели. И он, глядя на этих людей, понял, что люди впадают в какое-то такое, ну, чуть ли не гипнотическое состояние, очень странное и непонятное. Да? То есть они реально смотрят и вот прям завораживаются этим. И он впоследствии, когда уже стал профессионалом, он эту штуку назвал фантазия о слиянии, называется фантазия о слиянии. Я понял, что у многих людей вот чем щают их такие всякие парные синхронные виды спорта, потому что это, это вызывает большое восхищение то, что люди дверь как-то синхронно, ну как один организм, да, то есть вот какие-то вещи происходят интересные. И, и по этому поводу ну, тоже видимо возникает какое-то особенное чувство. Ну, собственно говоря, если любой, я думаю, слушатель легко вспомнит какие подобные случаи и увидит, что такое что-то есть, короче говоря, в нашей природе. Вот. И впоследствии, когда он стало стал развивать эту теорию, дальше рассматривать, вот это как бы первое, ну, первая такая фантазия, первый, первый полюс, да, в который мы попадаем. И в этом полюсе есть ну, естественно, есть какая активная черта, она заключается в том, что у каждого человека есть желание найти какого-то партнера, там, да, родную душу, слиться с ним воедино и прочее. Но у этого есть оборотная сторона, негативная. А оборотная негативная сторона заключается в том, что, как правило, в эмоционально слитых отношениях человек начинает терять себя. Там очень трудно понять, где твои эмоции, где эмоции твоего партнера твои потребности, где потребность партнера и так далее, то есть немножко получается такое полуанекдотическое состояние, когда человек, ну например, там, да, я такой как, как, как анекдот такой рассказываю историю, да, представьте себе, что вот сидит там, там парень с девушкой, да, и там у них там какой-то разговор происходит, и парень девушке спрашивает, там, любимая, чего ты хочешь, а она говорит, я тебя так люблю, что хочу только то, что хочешь ты. И потом она его спрашивает, а ты чего хочешь? Он говорит, а я тебя тоже так люблю, что хочу, то хочешь ты. И Получается такой вот абсурдный разговор, да, потому что в итоге, получается, они приходят к непонятному общему знаменателю, то есть ни у кого конкретных каких-то желаний нет, а получается видимо воспроизведение какого-то стандартного сценария, который, я не знаю, там от папы с мамой к ним попал, или что-нибудь в этом роде. Вот, то есть, получается, как бы первая часть, первый полюс, у нее есть негативная сторона и позитивная. Позитивная сторона то, что в отношениях в один, может получать вот это очень приятное ощущение от синхронности, слияния, быть я чем-то большим. А негативная сторона то, что человек теряет себя. И соответственно, ну, быть самим собой, проявляться как я, я сам, проявляться со всеми своими желаниями, со всеми своими свойствами, это в общем, тоже одна из базовых потребностей, поэтому очень часто вот эти периоды синхронизации меняются на другую крайность.